Я всех приветствую на своем канале Вот сейчас открыт мой канал и, и я нажимаю на видео И как видите у меня Видео довольно много Ну как много Не супер много Но есть вот Еще появляется все такое И Может быть это и неправильное Решение Но я хочу очистить канал от тех э, видео на которых я рассказываю о сайтах которые уже не работают не платят, не выплачивают то есть я делаю, будем говорить, ревизию своего канала и поэтому сегодня я вам покажу три сайта, которые платят, вернее я сейчас буду проверять их на выплату это криптовалютные сайты ну и давайте начнем. Поехали. Значит, сайт CryptoWin. Вот CryptoWin. Здесь зарабатываем на фаус этот экран и на серфинге. Вот здесь вот серфинг. Сейчас я зайду сюда. Но я уже здесь сделала серфинг. Здесь написано, что вот серфинг не рабочий. Не знаю, почему не рабочий. Ну, по крайней мере, сколько я заходила, мне показывали, что не рабочий. Ну, вот, значит, только на экране. Так. Возвращаемся обратно. Фаусет. Сейчас я это закрою. Подошло время мне получать здесь от двух до шести... Сатоши каждые 15 минут. Ну, вот мое время подошло. То есть после регистрации вы нажимаете вот сюда. Ну, заходите к себе на в кабинет к себе. Потом сюда. Climb И вот здесь вот пишут, что я получила 4 Сатоши. Я перехожу в Дажмород. У меня сейчас 217 сатошей. Честно говоря, я не помню, сколько здесь нужно на вывод По-моему, 500 Ну, мы сейчас проверим Вот депозит А, нет Это депозит Дашборд А, вот ведро Сейчас посмотрим ведро Минимум на FaucetPay 200 э, сатоши, ну что ж, ставим FaucetPay, FaucetPay, это у меня уже стоит, я все таки проверю, правильно же стоит FaucetPay, LinkedIn-адрес это у меня стоит, опаньки, у меня стоит биткоин совсем другой, а что же там стоит тогда? Ну ладно, посмотрим сейчас Странно Ну ладно, посмотрим, я вставлю Ах он не уходит Один сейчас, может быть я брала другой? Вот просто депозитный вариант брала. Да, это депозитный вариант. Не прикрепленный, а депозитный. Мне, например, все равно, куда будет выводиться 217 сатуши. Выводим. Так. Здесь э, надо вставить э, пароль от CryptoWin. И выводим Сатоши. Нам ничего не надо. Это мы будем проверять потом. Теперь, значит, CryptoWin. Теперь переходим на Крипто CryptoAdWords. Вот такой вот сайт. Прошу прощения. А, не чихнуло. Здесь дают от одной до двух сатошек каждые 15 минут. И здесь мы зарабатываем на э, сошенке View «You и «Surf add». В «Surf Ads, когда вы нажимаете, надо дождаться слова «go». И, итак, сейчас я нахожусь на экране. Вот, «climb faucet». Пришло время. Здесь одна-две сатоши, как я уже говорила, каждые 15 минут. «Climb». Это у нас реклама просто. Ой. Возвращаемся. Climb Regard. Я не робот. Climb Regard. Он oh, не регард, а Так, со мной все ясно. И вот две сатоши было добавлено на мой баланс. Выходим в аккаунт. Здесь ничего нет, значит вывод должен где-то быть здесь. Ну и где у меня вывод? Ой, там что-то. Аккаунт. А вот аккаунт. 136 Сатоши. Здесь у меня уже все убито, не директор House а B, а также пароль сабмит. Сейчас посмотрим. Вот 136. Написано, что выведено. Тоже потом проверим. И третий сайт это точка ком. Вот он сайт. Здесь мы собираем BNB. Здесь мы собираем earn-money, это, как это называется, сэрфинг. По сэрфингу пособирали. И вот у меня собралась здесь вот такая вот сумма. И делаем withdraw. Фаусет пей, естественно. Фаусет пей. Тут уже все стоит. И выводим. Написано, что хорошо выведено. А здесь пишут просто, а сколько нужно набрать, чтобы выводить. То есть у меня хватает это перейдем на фаут п dasборд и смотрим сегодня у нас 10 число вот 10 10 10 мы были на трех сайтах и вот смотрим криптовин выведено крипто ад вьюс выведено и БСЦ Эдз Тоже выведены Как видите, все вот эти три крана Они платят Все Ссылки Будут под видео Реферальные ссылки будут под видео У меня на канале Есть Полный обзор на каждый из этих кранов если кого это заинтересует. Ну, а пока будем останавливаться на этом. Вот так вот. Я сейчас, чтобы было последнее. То есть я делаю ревизию своего канала, и все э, сайты, которые не платят, будут с канала удалены, потому что набралось слишком много лохотронов. Я хочу, чтобы на сайте были только рабочие видео то есть видео на которых сайты которые платят по сей день на этом все желаю вам как всегда большого здоровья конечно будет продолжение обзор на другие на другие э, сайты но пока начиная, начали с этих трех и больших вам успехов